Здравствуйте. Бывает ли у вас так, что чего-то прям реально очень хочется? И уже все понятно, что делать нужно? И вот уже начинаю делать, и ничего не получается. А бывает ли у вас так, что вы уже другим все объяснили, всех научили, всем помогли, а сами даже шага не сделали, чтобы достичь чего-то стоящего? А еще бывает, что давно ясно, что пора уже что-то делать, вот прям надо. Но что именно, с чего начать? Вообще непонятно. В наши дни, в таких случаях, люди идут к коучу. Тогда, когда вы хотите разобраться в себе, понять, что вы на самом деле хотите, и получить поддержку в достижении своих целей. То, что я вам обещаю со своей стороны, у вас временами будет дух захватывать от того, что вы будете узнавать о себе и о своих возможностях. Но не это главное. Главное – перемены когда ты начинаешь быть таким, каким давно мечтаешь быть, и начинаешь действовать именно так, как правильно для тебя. Звоните сюда, встретимся лично, или поговорим дистанционно, или по вайберу, или по скайпу, или по ватсапу, и начнем. До встречи!